Всем привет, продолжаем играть в Fallout, точнее я типа играю и размышляю о тематиках компьютерных и рядом. Ну, наша тематика, которую я затронул, она еще, еще будет оставаться достаточно долгой, если можно так выразиться. А Продолжаем мы зачитывать, точнее я зачитываю, просто беру в тупую и зачитываю книгу Совершенный код Стива Маконова И сегодня продолжаем, конечно же, предыдущую тему О проектировании, при конструировании. Ну и в прошлый раз закончили на сокрытии информации, что это очень важно И сегодня продолжим и пойдем дальше, дальше там по книге Ну, для начала... Я загружусь и вспомню. А, я вспомнил, да. Здесь где-то... Не понял. Где-то... А, вот. Вот подземелье, в котором какие-то мутанты были. Там, походу, какие-то опыты проходят. Проходили. С виду это у нас собор, конечно же. Но на самом-то деле... Блин, зависимость у меня, видите? Привыкание к бафауту. Не, вот. Так. у вас, Вам необходимо постоянно, чтобы избежать... Я, наверное, давайте сбегаю в этот... В братство стали. Там есть врачи, может они меня излечат. Потому что... Если есть зависимость, то значит возможно проблема. А, кстати, вот я и теряю, да? А, нет, это раньше я терял. Короче, лучше сбегать. Эти меня не трогают, и нормально. Походу, они не слышали, да, вот эти вот чувачки, что была стрельба. В братство. Надо сбегать в братство. Там был врачок, врач, доктор которые по идее меня должны вылечить. И чё пробирает дрожь? А, ну да. Вон я теряю и ловкость и выносливость, потому что я стал наркоманом. А наркоманов надо лечить. Я так понимаю, со временем это не пройдет. Блин, надежа это. А эти врачи были. А, вот. Я угадал. На втором уровне. Вот, меня дрожь пробивает. Теряю 4 выносливости, 2 ловкости. Нифига себе. Так, операциях. Давайте восприятие 4000. Как это я не член братства? Ты что, прикалываешься? Ого, а где же мне подлечиться? А чё я не член Братства? Это уже интересно. Блин, тут не видно способность. Как это я не член Братства? Вы чё, Блин, проблемка. Проблемка, стал наркоманом. А где лечиться, я не знаю. Где-то ж по-любому кто-то есть еще, кто может вылечить. М -м, да, да, у этого бы еще стырить. Хотя можно включить невидимку, наверное, пойти стырить там запчасть и отнести. Тут один у меня просил запчасти принести, он что-то там отремонтирует. Зависимость, блин. Что делать? Так, сейчас выйду-ка я в пустошь. Посмотрим, что у нас там есть. Может быть, куда-то можно сходить. Так, военный некрополь, не-не-не. Могильники вроде бы. Могильник это, по-моему, то, что ниже. А, вот могильник. А это собор. Ну, сейчас могильник я тогда гляну. Может, там кто-то есть, кто вылечит. Я не помню. Потому что это не дело. Так. Что тут? Дебил. Дебил. Стрелял в меня, а попал в товарища. Ого, нормально снял жизни. Так, убили. Сейчас, надо по-быстрому с этим разобраться. Да, я потерял ловкость, и вследствие потери ловкости я заметил, у меня меньше очков действия. В принципе, на стрельбу-то хватает, но ну, не так, как хотелось бы. А что если я попробую себя полечить вот этой вот... С помощью этого сундучка. По-моему, вот так вот. Не, это я выбросил, да? Да. Сейчас попробуем использовать на себе. А, восстановили тречка здоровья. Да нет, я хотел бы... А, блин, хотел бы... Наркоманство исцелить у вас не получается Ну, короче бежим в могильник а там посмотрим итак ладно продолжим о исцелился зашибись сохранюсь да со временем зависимость проходит нормально тогда идем дальше разбираться так и Сокрытие информации. При сокрытии информации, так, сейчас этот поправлю, каждый класс, пакет или метод характеризуется аспектами проектирования или конструирования, которые он скрывает от остальных классов. Секретом может быть источник вероятных изменений, формат файла, реализация типа данных или область. Дальше изоляция, которая изоляция требуется для сведения к минимуму вреда от вероятных ошибок или возможных ошибок. Класс должен скрывать эту информацию и защищать свое право на личную жизнь. Небольшие изменения системы могут влиять на несколько методов класса, но не должны распространяться за его интерфейс. Один из важнейших аспектов проектирования класса – принятие решения о том, Какие свойства сделать доступными вне класса, а какие оставить секретными. Класс может включать 25 методов, предоставляя доступ только к 5 из них. И используя остальные 20 внутренние, то есть скрытыми. Класс может использовать несколько типов данных, не раскрывая сведения о них. Этот аспект проектирования классов называют видимостью, так как он определяет, какие свойства класса видимы или доступны извне. Интерфейс класса должен сообщать как можно меньше о внутренней работе класса. В этом смысле класс похож во многим на айсберг, большая часть которого спрятана под водой. Как и, в любой, как и любой другой аспект проектирования, разработка интерфейса класса это итеративный процесс. Если приемлемый интерфейс класса не удается создать с первого раза, сделайте еще несколько попыток, пока он не стабилизируется. А если интерфейс не стабилизируется, попробуйте другой подход. Так, попробуйте другой подход Но дело в том, что здесь пришли два мутанта а, а эта тварь не хочет умирать А эти два мутанта С энергооружием Блин Мне бы убить эту тварь Как-то Продержаться И надеть вот эту тесла броню Потому что мне кажется, что меня убьют. И мои опасения, это не просто такие опасения, на которые не стоит обращать внимание. надо убегать отсюда. Вот мудила. Блин, ну это реально, ого, мощная тварь. <свес> Заново Так, ладно Пример Сокрытие информации Тут есть такой пример Ну, он больше словами написан так, так. Э, что произошло? Зависло? Прикиньте, зависло Так, сейчас я перезапущу так, перезапустил второй раз за все время э, бах был обнаружен который трудно воспроизвести в данном случае вот этот трудно тот еще первый бах если вы помните э, там что-то было что я стрелял короче кто-то вот так вот за мной стоял я как -то типа в него встрельнул и, и на этом зависла то есть это еще можно воспроизвести несколько раз а вот это что только что было это непонятно так так возьму ка я винтовочку вот и этой винтовочкой я буду стрелять этой твари в глаза попробую Хотя я сейчас я попробую в глаза пострелять. Хотя, у не, я вот этим. Вот, прицельный. В голову, в глаза. Давайте в глаза. Можем в пах стрельный? Давайте в пах. Ха, ха круто, промазал. Так, ладно. Пример сокрытия информации. Допустим, вы пишете программу. Каждый объект, который должен иметь уникальный идентифи идентификатор, хранящийся в переменное члене ID. Один подход к проектированию может заключаться в применении целочисленных идентификаторов и хранении максимального на заданный момент идентификатора в глобальной переменной gmax ID, ну типа global. При создании новых объектов вы можете, скажем, в конструкторе каждого класса просто выполнять команду ID равно плюс плюс там же max1. Ну, то есть как бы увеличивать каждый раз эту глобальную перемену. Что гарантирует уникальность идентификаторов? И требует абсолютно минимального кода при создании каждого объекта и тут такой вопрос разве может это привести к, к каким-нибудь неприятностям и ответ может что если вы хотите захотите зарезервировать диапазоны идентификаторов для определенных целей что если для повышения защищенности программы вы захотите назначать идентификаторы в другом порядке? А если вы захотите повторно задействовать идентификаторы уничтоженных объектов? Или включить в программу диагностический тест, проверяющий, проверяющий не превысило ли число идентификаторов допустимый предел? Если назначая идентификаторы вы распространите команды id равно плюс плюс gmax id по всей программе, вам придется изменить каждую из них. Кроме того, этот подход не безопасен в многопоточной среде. Способ генерации, мног... способ генерации новых идентификаторов является тем аспектом проектирования, который следует скрыть. Применив команду plus plus «++gmaxid», вы раскроете сведения о том, что новый идентификатор создается просто путем увеличения переменной gmax ID. Если же вместо этого вы используете команду «id» равно, ну и тут вызов функции «newid», вы скроете информацию о способе создания новых идентификаторов. сам метод, ну или функция, но ну, в данном случае можно называть методом, так как привязки к языку нет. Сам метод может состоять из единственной строки return это же же или ее эквивалента. Однако, если вы позже Решите зарезервировать определенные диапазоны идентификаторов для специфических целей или повторно использовать старые идентификаторы. Вам придется изменить только метод newID, но не десятки команд а id равно newID. Какими бы сложными ни были изменения метода new ID, они не повлияют ни на какую часть программы. Так, главное, главное, продержаться. О, нормалек. А теперь я надену эту Тесла броню. Так, Тесла броню подлечусь. Да мало у меня, кстати, уже этих мало-мало. И ну и ну и ну и чё? А, блин! Вот так вот. Все заново, все заново. Ёлки-палки. И надо опять сохраниться вот непосредственно уже после входа. Так, идем дальше допустим теперь что вам понадобилось изменить тип идентификатора с целочисленного на строковый если по всей программе у вас разбросаны объявления вроде int id метод new id не поможет в этом случае вам тоже придется просмотреть всю программу и внести десятки или сотни изменений. Итак, тип идентификатора. Это тоже тот секрет, который следует скрыть. Показывая, что идентификаторы целые числа, вы поощряете программиста выполнять над ними такие как операции, как больше, меньше или равно. Программируя на языке C++, вы могли бы не объявлять идентификаторы как int, а назначить им при помощи директивы typeDef пользовательский тип idType, соответствующий тому же int. Или же вы могли бы создать пользовательский, ну могли бы создать простой класс idType. Повторю еще раз. Сокрытие аспектов проектирования позволяет значительно уменьшить объем кода, затрагиваемого изменениями. One second, please. Сокрытие информации полезно на всех уровнях проектирования. От применения э, именованных констант вместо литералов до создания типов данных и проектирования классов, методов и подсистем. Да что ж ты будешь делать? Ну сохранился, ну елки палки Ну Я понимаю, что так никто не играет, вот такими сохранялками, если играют, то по-честному, но... Так никто не играет, кроме меня. Вот. Если бы можно было бы сохраниться. Можно сохраниться. Это в каких-то особых, видимо, квестах во время боя нельзя сохраниться. Здесь можно. Значить, будем так и делать. В глаза стреляем. На тебе. Пу, всем здоровье потерял. Офигеть. Так, ладно, есть две категории секретов, связанные с сокрытием информации. Секреты относятся к двум общим категориям. Первый, первая категория это секреты, которые скрывают сложность, позволяя программистам забыть о ней при работе над остальными частями программы. И вторая категория это секреты, которые скрывают источники изменений с целью локализации результатов возможных изменений. В число источников сложности входят сложные типы данных, файловые структуры, булевые тесты, запутанные алгоритмы и так далее. Источники изменений будут описаны немного позже. Нанес... Серьезная рана. Серьезная рана. Нанесена. Ну, что там? Это... это непонятная фигня. Нанесена серьезная рана. Серьезная рана. А, 37. Короче, блин. У глаза должен сдохнуть. Сдохнул. И нам сейчас... Мне сейчас... Самое главное было выжить. Так, ладно, идем дальше. Так, барьеры, препятствующие сокрытию информации. В некоторых случаях скрыть информацию невозможно. Однако большинство барьеров препятствующих сокрытию информации, являются умственными и обусловлены привыканием к другим методикам. Избыточное распространение информации. Зачастую сокрытие информации препятствует избыточное распространение информации по системе. Так, жесткое кодирование литерала 100 во многих местах программы децентрализирует ссылки на него. Лучше скрыть эту информацию в одном месте, скажем при помощи константы max Employees, для изменения значений которых, которые придется изменить только одну строчку кода. Так, смотрите, эта тварь убегает, она убегает, эти еще не подошли, я попробую сохраниться и, и попробую все-таки в нее выстрелить, хотя, может быть, смысла-то в этом и нету, лучше бы я сейчас потратил это все на лечение, а, у меня хватает, все, смотрите-ка, надеваем Тесла броню, перезаряжаемся, и лечимся. И сохраняемся. Опа, а уже сохраниться нельзя, я понял. Когда я с этими мутантами, то сохраниться уже нельзя. Фигово. Ладно. Ладно. Так, еще один пример избыточного распространения информации. Ето. О, 50 урона, круто. Это распределение по всей системе кода взаимодействия с пользователем. При этом, при этом в случае изменения способа взаимодействия, ну, например, при замене графического интерфейса на интерфейс командной строки, строки придется изменить почти весь код. Лучше сконцентрировать взаимодействие с пользователем в одном классе, в пакете или подсистеме, который можно было бы изменить, не влияя на всю систему. В качестве другого примера приведем повсеместное использование глобального элемента данных, такого как массив данных о сотрудниках, поддерживающий до 1000 элементов. Если программа будет обращаться к глобальным данным напрямую, информация о реализации элемента данных, скажем то, что это массив, способный включать до 1000 элементов, распространится по всей программе. А если программа будет обращаться к данным только через методы доступа, детали реализации будут известны только этим методом. Так, лечимся, лечимся, перезаряжаемся. Так, дробовик вроде-то был заряжен, конечно же, но... Чтоб ты промазал. Чтоб ты промазал Ну, один промазал, как вы видели В принципе, работает Так, давай, чтоб ты промазал Чтоб ты промазал чтоб ты... Не, не лечись, тварь, мне нужны Надо одного добивать Все-таки Есть Стрелял в глаза, отстрелила руку Блин, я не сказал, чтоб ты промазал И он у меня попал Mm, я понял, надо сейчас, чтоб ты промазал, говорить Так, так, так, лечимся Перезаряжаемся И беги сюда Чтоб пром пром промазал, блин, не успел Ну, в принципе, ладно Наполовину успел, и видите, меньше урона Так, да, так, бегу, бегу, бегу, давай чтоб ты, чтоб ты промазал, чтоб ты промазал, чтоб ты промазал Нормально, 9 здоровья, работает глаза промаж промаж промаж промаж о промаж лучше работает он промазал промаж промаж промаж промаж промаж промаж промаж промаж ха читкод нашел говорите промаж и э, мутант будет промазывать Два раза подряд сработал промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш. промаш. <свист> Тут надо было другое заклинание. Тут походу надо было говорить <свист> не добрось, не добрось, вот так вот. <свист> <свист> да. Да. Хорошо, промаш работает, будем говорить еще не, до, не добрось. А, ладно. Так, идем дальше. Что у нас тут дальше? У нас тут дальше круговая зависимость. А более тонким барьером, мешающим сокрытию информации, является круговая зависимость. Когда, например, метод класса А вызывает метод класса Б. А метод класса Б вызывает метод класса А. Избегайте зависимо таких зависимостей. Они осложняют тестирование системы. Не позволяя протестирования ни один из классов, пока не будет э, реализована хотя бы часть второго класса. Блин, я забыл надеть. Я забыл надеть вот эту энерго... Броню. Вот так вот забыл. И в результате опять потерял очки. Блин, и надо было подлечиться. Короче, уже пошел тупняк. Пошел тупняк. Пофиг, буду загружаться заново так если вы добросовестный программист возможно еще одна преграда на пути к эффективному сокрытию информации вы можете рассматривать данные класса как глобальные данные избегая их из-за соответствующих проблем всем известно что дорога в ад Программирование вымощено глобальными переменными. Однако использовать данные э, класса гораздо безопаснее. Глобальные данные имеют два главных недостатка. Методы, обращающиеся к глобальным данным, не знают о том, что другие методы... Э, что именно другие методы делают с этими же глобальными данными. Данные класса этих недостатков не имеют. Непосредственный доступ к данным класса ограничен несколькими методами этого же класса, которые знают и о том, что другие методы также работают с данными и о том, что это за методы. Конечно, это э, предполагает, что система включает грамотно спроектированные небольшие классы. Если программа использует огромные классы, включающие десятки методов, различие между данными класса и глобальными данными стирается, и данные класса приобретают многие недостатки, характерные для глобальных данных. Вот так вот. Ай, блин, я забыл сказать, промаж, промаж. Ну, Бфф. так никто не играет, я знаю, никто так не играет, вот так вот, как я, типа сохраняться постоянно. Так никто не играет, никто так не играет. Так играю только я. А может быть мне побежать и стать вот нет, довольно широкий проход. Ладно. Итак, наконец, отказ от сокрытия информации может объясняться стремлением избежать снижения производительности и на уровне архитектуры, и на уровне кода. В обоих случаях волноваться не о чем. При проектировании архитектуры сокрытие информации не конфликтует с производительностью. Помня и о сокрытии информации, и о производительности, вы можете добиться обеих целей. Производительность на уровне кода вызывает еще больше беспокойств. Разработчикам кажется, что опосредствованный доступ к данным снизит производительность программы в период выполнения, из-за дополнительных затрат на создание объектов, вызовы методов и Тому подобное. Эти волнения преждевременны, пока вы не оцените производительность системы и не найдете узкие места. Лучшим способом подготовки к повышению производительности на уровне кода является модульное проектирование. Позже, определив в коде горячие точки, вы оптимизируете отдельные классы и методы, не затрагивая остальную часть системы. таблетки, блин, все вызывает привыкание. А, ладно. а промаш, да, о, сейчас буду говорить промаш, промаш. так надо этому в башку стрельнуть. попади, попади, попади. О, неплохой. промаш, промаш. так, промаш, промаш, промаш, промаш. Промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш. Ничего не по два раза застрелено, я не понял. Попади, попади. Блин, тут столько заклинаний надо. Промаш, промаш, промаш, промаш. Промаш, промаш, промаш. Ну да ладно, я же читаю книгу, а не играю, правильно? Короче. Так, идем дальше. Итак, важность сокрытия информации. Сокрытие информации относится к тем немногим теоретическим подходам, польза которых уже долгое время неоспоримо, подтверждается на практике. Было обнаружено, что крупные программы, использующие сокрытие информации, Четверо легче модифицировать, чем программы его не использующие. Более того, на сокрытие информации один из основных принципов и структурного, и объектно-ориентированного программирования. О, а что это такое? Повышение боевого потенциала. Класс брони увеличился. И у увеличилась. увеличилась Ладно, стану я за этим вот так вот. Может быть, тот будет стрелять и попадет в своего товарища. Промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш. Так, а теперь попади, попади, попади, попади, попади. Как-то не туда я попал. Короче, блин, фигня это все, а не заклинание. Так, идем дальше. Сокрытие информации обладает уникальной эвристической силой. Уникальной способностью подталкивать разработчиков к эффективным и простым решениям. Традиционная объектно-аре... Так, Традиционно объектно-ориентированное проектирование предоставляет мощные эвристические средства моделирования мира в терминах объектов. Но объектный подход не помог бы вам догадаться, что идентификатор следует объявить как ID-type, а не как а, INT. Разработчик, использующий объектно-ориентированный подход, спросил бы, Рассматривать ли идентификатор как объект, в зависимости от принятых в проекте стандартов кодирования, утвердительный ответ мог бы означать, что программист должен написать конструктор, деструктор, операторы копирования и присваивания, закомментировать все это и сохранить в системе управления конфигурацией. Но скорее всего программист решил бы, нет, не стоит создавать целый класс ради какого-то идентификатора, использую просто int. Так, ребятки, что делать? Что делать? Этот почти при смерти. Попробовать его добить. У меня 36 жизней. Следующий удар я могу не перенести. Рискуем. Добили. Убегаем. Промаш, промаш! 25. Нормальды. Нормальды, нормальды. Лечимся. Лечимся. Главное еще не забыть, не забыть, что не забыть, не забыть перезарядиться и убегаем, убегаем, Промаш. промаж, пр нормальды в глаза, стреляем на тебя, мудила, промаж, промаж, пр еще раз в глаза. Промаш, промаш, промаш, промаш. Не лечись, не лечись, не лечись. Промаш, Блин, баронату бросил. Гнида. Ладно, нормально. Попади, попади, попади, попади. Теряет здоровье, что наносит сильный вред могучему мутанту. Промаш, промаш, промаш, промаш, промаш, промаш. Нет, Тесла броня классная штука. Бэмс. Да что ж ты не сдыхаешь? Тварь. Промаш, промаш, промаш, ромаш. 37 жизни Надо рискнуть. Надо добить все-таки. Добить, добить, добить в глаза. Бэмс, Есть! Ура! Хух. Конец боя. Фу, сохраняемся, потому что это не делал. Вот так. Фух! Так, идем дальше. Итак, смотрите, эффективный вариант проектирования. Простое сокрытие типа данных идентификаторов даже не был рассмотрен. Если бы вместо этого разработчик спросил, не скрыт ли информации об идентификаторе, он, возможно, решил бы объявить собственный тип ID Type, как синоним Integer. Различие между объектно-ориентированным Коробка лапши. Вот это поворот. Ладно, возьмем. Различие между объектно ориентированным программированием и сокрытием информации в этом примере не сводится к простому несоответствию явных правил и предписаний. Принятое в соответствии с принципом сокрытия информации информации, решение прекрасно согласуется с объектно-ориентированным подходом. Вместо этого различия относится к области эвристики. Размышление над сокрытием информации может указать на такие варианты проектирования, которые при использовании объектно-ориентированного подхода, остались бы незамеченными. А сокрытие информации может пригодиться при проектировании открытого интерфейса класса. Теория и практика проектирования класса во многом расходятся, и многие разработчики решая, что включить в открытый интерфейс класса. Ну, то есть, решают, что именно включить в открытый интерфейс класса. Блин. Сейчас. Вот. Думают прежде всего об удобном интерфейсе. А это обычно приводит к раскрытию почти всей э, информации об устройстве класса. Опыт подсказывает мне, ну не мне, а сейчас Стиву Макконову, что некоторые программисты скорее раскрыли бы все закрытые данные класса, чем написали 10 дополнительных строк для защиты его от секретов. Ой, подлечиться, подлечиться. Подлечиться идем дальше. Сохраниться. Вопрос. Что этот класс должен скрывать? Обнажает самую суть проблемы. проектирования интерфейса. Если функцию или данные можно включить в открытый интерфейс класса, не раскрыв его секретов, сделайте это. В противном случае воздержитесь от такого решения. Размышление о том, что скрыть, способствует принятию удачных решений на всех уровнях проектирования. Оно подталкивает к применению именованных констант вместо чисел на уровне конструирования. Помогает выбирать удачные имена методов классов и их параметров. И указывает на грамотные варианты декомпозиции и реализации взаимодействия классов и подсистем на уровне систем. Почаще задавайте себе вопрос, что мне скрыть? И вы удивитесь, сколько проблем проектирования растает на ваших глазах. Поэтому, товарищи, что мне скрыть? Что мне скрыть? Что мне скрыть? А я пришел, походу, к какому-то убежищу. Так, что-то я не вижу номера этого убежища. Ну да ладно. Сейчас мы завалим вот это вот. Нервный О, в нервный центр. На тебе. 50 здоровья, круто. Ти чё, мало? На тебе. Блин, надо было броню поменять. Постоянно что-то я забываю. На тебе. Давайте поменяем броню. Броню это можно выкинуть. Это выкидывается вот, вот, вот так вот. Лечиться, лечиться не буду, подзарядиться. Так, сколько мне опыта до следующего. О, вот та вот еще дофига. А, не, не дофига. 80. Это. Блин, круто, уже скоро новый уровень. Новый уровень. Зашибись. Так, далее. Сохранились. Так, а что это за убежище? Это же какое-то убежище. Номера здесь нет. Мы в первом фалауте что я говорил, встретили. Э, какое, блин, 13-15 убежище, да? Давайте комп включим. Не, не можете пробиться. Как так? Что, даже в косынку поиграть нельзя? Это плохо электронные отмычки мне наверное не помогут а, взлом а взлом 50 взлом тут сработает нет а хрен его знает науку сейчас попробую наука 85 о смотрите 1250 опыта получилось за взлом компьютера круто вы находите интересный файл данных, посвященный секретной базе. Так эту базу я уже нашел. Ну, я понял. Это если бы я ее не нашел, то... Эх, чуть-чуть осталось. До следующего уровня. Но дальше что-то, короче, этот компьютер не включается. Давайте еще раз науку. Вы находите Ну да, ну что, нашел я Диана, кстати Тут нету <клёх> Дверь Открыли Может этот заработает Компьютер, нифига Наука Ничего не узнать Ну ладно Закрыто Да ладно, что самом-то деле от кого вы закрываете на входишь этот стоял какой-то цветок вот этот живой который охранял что вам тут скрывать угу, значит есть еще скрывать что это такое это сумка она мне не надо да это какое-то убежище наверное или база чё это за база фиг знает надписи нигде нету ну, кстати, вот, да, в виде шестеренки, как я говорил, в самом начале, так, такой вход в убежище, там, в бункеры. Ну, это, наверное, все-таки, смотрите, второй уровень. Мутанты, трупы какие-то. Ого, сколько их тут. ого -го. А что у него в руках за оружие? Не видно. Какие-то люди находятся. Собор логот, а это ну это это какое-то убежище походу. Походу что это за куски? Пакость. Пакость. А это что тоже пакость. Так, отойду О, а это походу, смотрите, люди в этом. М -м да, я понял, это их не такая типа мини лаборатория, скорее всего. И они здесь. Типа проводят эти опыты или не опыты. Ну, короче, чтобы там людей в этих супермутантов, наверное, превратить. Вот твари, сейчас я этому в голову стрельну. В глаза. На тебе. Круто, 112 урона. Офигеть. Походу выстрелы услышали и все согрелись, да? Сейчас все сюда придут. Да, вон с миниганом идет. Похер. На тебе. Теперь с этот смиган нам сейчас придет. Яко-яко, наверное... А, я туда не дойду. Блин, надо было идти. М -м, попробую сделать. Короче, я попробую не, не сделать, а стать вот здесь. У меня-то снайперская винтовка. Я сейчас подожду. Он сейчас подойдет. Блин, вот двери открыты. Вот это я тупанул. Хотел подлечиться и, короче, и, короче, не подлечился. И, короче, не подлечился. На тебе. Энергоброню смысла надевать нету Потому что два минигана И только одно энергооружие Вот так вот бывает а, а, а, Ладно, попробую Вот так вот отойти Сейчас кто-то, надеюсь, выйдет Нет, никто не вышел Попробую вот сюда зайти Вот сюда, блин Ладно В глаза за 23 урона, идем сюда. Бл... О, о, красав... красавчик. Красавчик, как вы видели, только что он стрельнул в своего. Круто. Красавелла. На тебе в глаза. Практически слепнет. Я перейду сюда... О, нормально. Значит, валим этого. Э, валим. Ну, я ему уже нехило урона нанес. Это было неприятно. 20 жизней осталось. Это очень неприятно, ребятки. Я очень зоу. Блин, чуть-чуть не закрыл. Ну типа, типа, казан <Quandria> типа убегает, убегает. О, нормально, да? 600 урона нанес. Ну почти 700, прикиньте. Так, ну про сокрытие информации, наверное, уже в следующий раз. Дальше, продолжим. говорить. ну чтобы как бы главы оставались более менее в каждом видео видео такие ну, законченные что ли сейчас я тут добью этих мутантов возьму новый уровень поэтому в принципе если вам уже дальше не интересно вы в основном на фоне слушаете то что я зачитываю то можете уже дальше не смотреть и я могу сказать там типа всем спасибо за внимание подписываемся там ставим лайки Но это я еще в конце скажу а сейчас я попытаюсь добить ну, короче, не повезло. 99 жизней, э, точнее 99 урона нанес. Ну, сейчас я попробую еще раз стрельнуть. Нормально. Блин, я опять забыл про эту дверь. А, кстати, кстати, нормально. Я сейчас буду бегать э, по кругам. Вот на оставшиеся очки действия и. И может быть так у меня все получится. Но, конечно, перед этим было круто. Когда тот мутант. Ой, это F1 нажал. Да, кстати, смотрите, горячая клавиш. Ладно, ладно, что мне надо Мне надо, я хотел сохраниться, но тут не сохранишься Да, когда с мутантами валишься, то не сохранишься Блин, их четверо Их четверо, комнаты тут широкие Да ладно, было не было, Че, буду бегать пока Пока не найду какой-то, ах вы гниды Я думал эти не будут на меня нападать Я походу сделал ошибку. А если сюда стану? Так, ну нормально. Этот убил одного. Так, ну понятное дело. Если я сюда пойду, сейчас еще у тебя наркоманы в халатах подключатся тут их аж трое а я в них попасть не могу в этого тогда. в глаза <как> <как> <как> о красавчик Красавчик, но теперь мне как-то бы отсюда свалить. А вот я уже свалить особо не могу. М -м -м, не могу, куда же мне пойти? Я, Давайте я вот так вот стану. Этот сейчас точно не сможет с меня выстрелить. Вот будем делать вот так вот. А потом... Блин, я еще и промазал. Нормально. Так, теперь трое могут в меня стрельны Так, так. Если я забегу сюда... Да ладно, попробую еще раз выстрелить. Может они сейчас друг друга перевалят. Самое главное, чтобы крита не проскочил. Почти нормально почти нормально почти нормально а теперь как бы мне отсюда спетлять блин малочку в действии ладно попробую еще раз блин он так хорошо сзади стрелял и в своих еще попадал. Блин, вот видите, все было хорошо. Все было хорошо, но пролетел крит. И... Так, пробуем еще раз. В глаза есть 56 урона. Дальше сейчас эти будут идти, значить я постепенно сейчас буду сюда подходить. Во, нормально. Стреляю в голову, в глаза. На тебе. Так, эти идут раз-два, раз-два, 19, неудачная походу. Ну, вы, короче, да, можете особо не смотреть, потому что, я так подозреваю, я сейчас буду опять загружаться. Я так что-то подозреваю. А, блин, у меня же есть, есть, есть, есть вот эта штука. Оно повышает что-то там, оно есть ли еще одно. Блин, зависимость. Ну ладно, хрен с ним. Зависимость мы знаем, она лечится. Временем. Вот, с линии огня вроде ушел. Вроде бы ушел Вот, теперь в этого могу сейчас в глаза стрельнуть На тебе И уходим с линии огня И нормально я нанес урона, кстати, 93 Теперь, теперь можно Вот так вот Когда я дерусь, я убиваю Этот мудила говорит, поняли? Когда я дерусь, я убиваю О, красавчик 70, так, я уйду с линии огня, главное, чтобы критов не было, блин, ладно, там идут эти чувачки, но вот у меня один есть на линии, сейчас я стрельну в глаза, 85%, и уходим, вот так вот. Но эти, так вот, особо они не опасны. Так что я даже могу, в принципе, не, я, наверное, сюда подойду. Вот-вот так вот где-то, вот-вот так вот стану. О, эти обходят, да? Кто тут у меня? Вот этот у меня. В глаза. 16 мало, ну тут такое. Ну я в нормальной броне, а эти.. Блин, они с энергооружием. Это плохо. Походу я опять тупанул. <coughs> выбрал чуть-чуть не ту. Не ту-не ту, не ту тактику. Надену я Тесла броню тогда. Хотя, мне кажется, она мне особо не поможет. Потому что эти сейчас... Блин, забыл перезарядиться. Вот так вот. Хватит очков действенных. А, хватило, нормально. <связывая> блин, блин. Надо, наверное, все-таки этого валить, валить и уходить, уходить вот сюда, вот так вот, блин, не, не лучшее решение. Сюда я пойти не могу. Начи, блин, а тот с Миниганом, да. А не, он пошел в обход, нормально Нормально, значит Я сейчас валю этого Ой, ну как так можно было промазать Нормально, он убегает Значит, в принципе, сейчас на него можно Не распыляться Подлечиться и перезарядиться Нормально, нормально Пока все идет нормально, но как вы видите, надо крит в шестьсот проскочил, ну это, ну это ж нереально. реально. Чем мне так и стоять? <с umbrellas> <смех> ну, станем так, стану вот здесь. А, а куда, как это я так стал, что я ни, ни в одного не могу попасть? Вот же вроде. А, не хватает очков 10. А, блин, это, наверное, зависимость от этого долбаная. Стреляем в глаза. Так, нормально, убил этого. В глаза. 30. Блин. Фух. Так, ладно, тогда я на сегодня все. Я сейчас вот так вот все-таки попробую их как-то добить. Как-то добить. Как-то попробую. Чтобы у вас уже времени отнимать. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.